Добрый день! Двухстоечные подъемники – самый распространенный вид подъемников, которые устанавливают в автосервисе, что в общем и не удивительно, ведь их простота конструкции, универсальность и просто огромный спектр работ, которые на них можно проводить, делает их всегда наиболее популярными. Ну, разве что сход-развал на них не проведешь. Сегодня мы поговорим с вами об одном сверхмощном подъемнике сверхинсинхронизации. На тот случай, когда вам нужен чистый пол, чтобы под ногами ничего не мешалось. Комфортный заезд автомобиля, легкий доступ к рабочему пространству, а также большая грузоподъемность. Производитель Норберг, модель N4122H6T. Его грузоподъемность составляет 6 тонн. Данный подъемник предназначен для обслуживания коммерческого транспорта, а также внедорожников и микроавтобусов. И для подъема таких машин у подъемника соответствующий вес – 1360 кг. Напомним, что чем больше вес, тем толще металл, тем стабильнее и жестче конструкции лапы, и приобретая такой подъемник, вы будете просто уверены в его надежности. А также снижается вероятность раскачивания автомобиля. Высота подъемника составляет 4,5 метра, но это не максимальная его высота. Конструкция позволяет выдвинуть верхнюю часть колонны, тем самым увеличивая высоту еще на 30 сантиметров. Правда, для этого потребуется приобрести опциональный комплект тросов. Максимальная длина лап составляет 1,9 метра. Симметричные трехсекционные лапы и расстояние между колоннами 3 и 1 метра позволяет работать практически с любыми габаритами автомобилей. На колоннах также присутствуют резиновые защитные отбойники для дверей. Количество ланкеров на каждой колонне по 9 штук, вместо обычного количества 5 штук, как идет на колоннах у подъемников с меньшей грузоподъемностью. Это необходимо для дополнительной устойчивости, ведь напомним, у данного подъемника грузоподъемность составляет 6 тонн. В комплекте идут проставки для рамных автомобилей высотой 100 мм. Стоит отметить, что у данного подъемника превосходная антикоррозийная защита, которая позволит обеспечить сохранность оборудования на долгие годы. Управление осуществляется с пульта. Подъем осуществляют два мощных гидравлических цилиндра. Высота подъема от 110 до 1910 мм. Присутствует ограничитель подъема для предотвращения повреждения крыши автомобиля, необходимые в таком типе подъемников. Данный подъемник оснащен электромагнитными стопорами, что позволит снимать подъемник со стопоров без особых усилий одним лишь нажатием кнопки. Удобно и быстро. Приобретая оборудование производителя Норберг, вы получаете надежность и гарантию сроком в один год. Также, когда в этом возникнет необходимость постгарантийное обслуживание, ну, заменить со временем изношенные детали, вы всегда и легко найдете к нему запчасти, что является не менее важным. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментарии под видео, и мы обязательно на них ответим. Ну а также не забывайте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новых видео. До новых встреч, друзья!